Истан, сделай телевизор погромче. Только не разбейте. Заказанное имущество спросят. тя тя дорогие начинаем. Тиффий. Двадцать мы дорогие. Двадцать мы дорогие. Двадцать мы дорогие начинаем. Тиффий. Здравствуйте, выдраи! Здравствуйте,